Так, ну что, ФСР, мне тут дали один сетец интересный, погнали на него зайдем, там есть как раз таки то новенькая тачка, смотри, RC Bandito. Так, ну-кась, ну-кась, ну-кась, ну что? Ну ну ну опачки, 600 опачки, слушай, кап... походу это что-то маленькое. Да-да-да, она <с маленькая, потому что ты обрати внимание, это машинка на радиоуправлении. да Слушай, очень интересно, как мы вообще с ней будем уживаться. Ну что, купляем? Ну что-то необычное, купляем. да. Покупай. Так, а наши тачки уже механик решил вернуть. Окей, без проблем. А, так, можно ваш мотоцикл? Спасибо. Так, ну и погнали. <смех> смотри, мотоцикл я взять. Еще хочу взять. Тут, тут <смех> тоже был мой. Нового тебе мало показалось, да? Слушай, ну, классные у нас мотоциклы. У, -у, -у, у полетели. Так. Ой, ой, ой, -ой, -ой. Ну, какие короче, мы... скоро я отправлюсь в морг Мне написал владелец мотоцикл а, и ты тоже скоро отправишься. На за меня 9000 дали. Офигеть. Ну, я надеюсь, я переживу как-нибудь. А, за меня всего три Почему так Ты стоишь слишком мало. И твой мотоцикл тоже. Так, подожди. так нашу тачку ты не доставили. Ой, как что долго сандре Шупраутос доставляет всегда вот уже вроде редкая тачка, и все равно ее доставляют. Раз в полгода. Ну пока, знаешь, есть вариант набить тебе морду. Ох, нихрена ты достал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Морду набивать только кулаками. А, ты хочешь решить проблему пробок в Лос-Сантосе? Оба. Да, конечно, охрененно-не-не-не-не. фига красные штаны вы а? Мод Почерневшая. Ой, блин, тут уже начинается. Охрана, копы, все приперлись. Просто капец какой-то. Пора на арену, значит. И хватит. Только где тачка, я все-таки так и не пойму. Ну, как всегда полгода раз ее доставляют пара с арены да не я подожду на арене все нормально я подожду пока улягутся страсти пока копы разойдутся все все уехали цирк уехал мальчики остались и кто за ними не прошли никому а вот она вот она Тебе Заходи, прям... она уже стоит. Это капец. Это какой-то капец. Слушай, это лютый капец. Ну пусть, ну а что... Так, ну хорошо, можно ее модифицировать. Слушай, мне даже интересно, что в ней можно сделать. Аж все... у Меня так долго.. О, пустили. Наконец-то. Ура. Слушай, там еще два... А. Два пилота сидят. А Она на знаешь, поставили? где? Uh -huh. Заходи там, где-то А, вижу, вижу, вижу, вижу. Тут жесть. Да, весело. заметил, да? Uh -huh. Вот, вот, вот. Так, возьму радиодетонатор. Кстати, больно. Кузов. Слушай, ей кузов можно What менять. Взрывчаточка. О. Ёлы палы, что из нее можно сделать? Чтобы убрать взрывчатку, нужно заплатить 50 тысяч. Нормально. Не, я не буду убирать взрывчатку, все норм. Кузов, да, тут можно поменять. еще из нее слушай, из нее можно вообще что угодно сделать. Пипец. Ну, я, честно говоря, хочу вездеход комбинацию. Прям прикольно. Пикап, трофи. Ты пикап трофи хочешь, что Бурито есть, ой, капец. Эми заряд еще себе поставлю туда. Раскрасочку можно поставить. Пламя. М -м. О -о -о. Может быть, Слушай. стоит. Тут а и раскраски Bishop, есть, топовые. Гулять так гулять, инконтактную. Ты Эми поставил или кинетику? Я Эми поставил. Лучше, наверное, ее воткнуть. Опять так, же, убрать минул. Знаю, нужно заплатить полтинничек. Делать? <Joan>: Сaronского> Не так, все не, так я раз хочу такой цвет блин то тут можно было раскраску клево запендюрить а бандита у куда не уберется поверь да. так лавово-красный нет не хочу хотя what? нет, пусть будет лавово красный супер Super... так дополнительный цвет хромированный ты представляешь хромированный цвет на этой радиоуправляемой фигне? Цвет шлема. Цвет шлема я знаю, какой будет. Ух, ё, тут эти такие модельки сидят. Да, да, да, да, да, да. да. цвет костюма можно сделать. Ты прикинь? What the fuck? Так, а есть тут? Во, отлично. Все, все будет под цвет. Ультра-синий, нифига себе. Цвет костюма. Ты дальше не видел, что есть. ультра -синие. Вертикальный прыжок. Пипец ультрасиний, самый дорогой. А нет, еще ярко-пурпурный есть. А для чего? Как говорится. Так, прыжки. И что, какой ставить? стопроцентный Ну, процентов, да, конечно. Куда нам еще? А тут 65 тысяч стоил. Колесики. Да, я вот райдер выбрал. Отчеты. Да, только вездеход. Так. О, я еще заказные покрышки, дым от покрышек еще поставлю, чтобы было все вообще прям по кайфу. Челленджер. О, пускай вот челленджер, мне понравилось. Стекла? Серьезно, где стекла? Тут можно было увидеть в моем кузове. И причем, знаешь, я еще 5000 отдам за какое-то затемнение, за затемнение того, чего нет. Mm -hmm. Знаешь, даже забрала шлема у моего гонщика. Не будет никак изменено. Дым ты воткнул? Елки, палки. Я думаю, какой... ну да, я все воткнул. Какой красный. Хотя Есть -то... только один -то вопрос красный. в этом. Но ну, я, в принципе, ее прокачал. А, -а, -а, а как ее запустить? Покинуть мастерскую. Вот <это> самое а как покинуть мастерскую? Ты мастерскую покинешь и все. <как> <как> <как> да. тут Должно быть. Так, нет, это на сайт я захожу. Еще да. раз модифицировать. So, <как> Еще раз модифицировать ты хочешь перемодифицировать? Бесполезно. Может быть, нужно просто выйти на Может быть, в меню. Да, да, да, да, да, да, да. Точно. Я вот тоже подумал об этом. Каким-то таким макаром. А только таким макаром. Как иначе-то можно. Причем, мне кажется, через меню взаимодействия надо. Так. Да, меню взаимодействия. Запросите, Да, Да, да, да, да, да, да, да. Прям. Звездочка а, нам чего меня переехали меня уже переехали так ты где там меня грузит я тут уже катаюсь все. такой обвешенный я там кое-что оставил какой-то подарочек подарочек да Что вы увидите его так где-то ты где вообще сам чтобы включить так, слушай, ты мне скажи только одно, ты где? Я на улице. Я типа в ворот. Oh, oh, oh. Ого, стой, я вижу тебя, таракашка. О, oh, здорово. Поехали. <с> Сюда. Кстати, смотри, нас-то не загасило. А что ты жмешь? Что это происходит? На Е. А, не, на Е прыжок. Тогда на пробел. Кью только не Да, на пробел. Ты куда меня откинул-то бешеный? о оу Понаставили. Все взрывай. Ее палы. Слушайте, а как я отсюда? Я отсюда выберусь вообще. Да, выбрался. Да вот он я. Мужики, о -о -о -о. выходят. Слушай, это прикольно. А ч я не могу? Все, что ли? Пробел больше не хочет? Ну видимо все закончилось. А ты где вообще? Ты мне объясни. Вот он. А, Слушай, здорово. Реально Поехали нельзя. в канал. Жестко. А то, тут слишком много машин. Поехали в канал. У -у -у -у. Туда. Оу, оу, нет, Блин. только не воду. Все ты что? Друзья на воде. Нет, плывет еще. Хм, Выплыл, прикольно. Уп, Только уп, уп. мне кажется, все-таки знаешь, можно конкретно Потануть? поплатиться за такое все, да. Ой, слушай, давай разгонимся, посмотрим. Угу. Да. Слушай, она быстрая, кстати. Вообще огонь машина. Я нашел. знаешь, у меня сейчас дикий вопрос возник. Быстрее ли она BMX? Надо будет как-нибудь проверить эту время. Ой, слушай, ну она не выкатишься. Не знаю все камера Всё? мотор выжечки надо было конечно кьюшечку нажать ну-ка я еще раз попробую да. Но я попробую сейчас оба Слушай, я сейчас тоже потону такими макар следующий запрос можно сделать через 47 секунд а, отлично я тоже потонул кстати что у нас не так Здорово. много зарядов я в меню не взаимодействия, не олядов, что не? ты творишь, а? Что ты творишь? Да что это происходит вообще? Я избежал смерти. Убежал, да? Убежал, да? Убежал. Избежал смерти. Ага, избежал. Получил ты тысячи, получил. и еще твоих денег получил, все нормально. Так, без, без вот этого вот. А мне 9 дашки. Руками, руками, фисарь. Руками. Ручками Оп. работай. Вот, смотри, видишь, тут партидутка стоит. А Хрена к ее, и все. Да, блин. Оп. Я нашел новый способ от копов оторваться. С помощью версии бандита. Да. Мы исчезаем, и копов нету. Да. Однако это это где? они слушай, копы есть. Прикинь, а что сейчас будет? Норвись, нарвись на копов и бандита. Вот это будет здраво. Да, это легко Давай, Давай, давай, давай, давай. Слушай, они, по-моему, удирают от нас. А мне интересно, а какая... Они, они меня арестуют или что, че они смогут сделать? Я не знаю, что я уже копов гоняю. Они за нами хотят на машине гоняться? Это пипец. Это ты тут где-то? А вот он, я вижу. Я копа по башке съел. Я его убил, ты прикинь. Я просто на него запрыгнул и убил его. Какая же... А мне вот интересно, нас могут как-то арестовать? Это же какая-то... У меня сейчас дикая мысль возникла. А я смогу забрать? О, ни хрена он стреляет. Слушай, чувак, а те в кабриолете там не... Слушай, прикинь, это коп кабриолете приехал. Да, я знаю, он при мне сел в кабриолете. Что происходит вообще? Ух, я! Еще одна да Эми. Им. Так, еще... О, ох йо, Круто. Ни хрена мы летаем. Ой-ой-ой. Вертолет это. Ч ⁇ они творят, а? Так, я выложил... ох, ох Я ох, тоже ох, там наложил ой. немножечко. О, боже, что происходит? Причем, понимаешь, копы, видимо, не понимают, что происходит Да-да-да, совсем... по тебе стреляют. Они типа, катаются не... вокруг... Ой, ой ой слушай, меня уже давить начинает, типа. Но ничего не получается. Я, я им знаю, еще нет? сбросил миночку. Не знаю зачем. Слушай, у меня, кстати, уже... Да, у меня мины уже кончились. Сейчас я им налажу. Так, слушай, знаешь, что любят вот такие машины... Ух, ни хрена. Меня с вертолета стреляют. Мне интересно, мы задымемся как-то, нет, вообще? Не знаю. Это Мне кажется, если что, мы просто сразу рванем. Как бы не Ой, меня коп подвезли. Я теперь могу на копах ездить. Слушай, тварья... Я пролетел вместе с копом только... Да-да-да, я, я его оседлал. Я думаю, я может оседлай, быть мы оседлаем... И поедем. Подожди, я подкопа под залез. О, я ты вижу Ты меня подкопа. <свист> <свист> Подожди, что происходит? Ты спрятался? Пытай, ты я застрял. Они стреляют в эту тачку. Ты прикинь, она взорвется, что дальше будет? О, все, я выехал. Отлично. Пипец, Какая дичь? Что а? происходит? Что происходит вообще? Меня с вертолета стреляют. Пацаны, я еду, не надо по мне ехать. Давайте лучше я по вам. <свист> Боже, что это такое? Бам. Так, слушай, ты где? Давай пересечемся, как-то. Я вот вижу грузовик. Угу. Я, короче, на том же перекрёстке. Поехали за грузовой комнатой. Подожди, за каким? Куда? Куда? Куда ты уехал? Объясни. Ладно, Стой, я вернулся. Все, я около ворот. Я около ворот. Иду к воротам. О, тебя тут сопровождают. О, вижу, да. Погнали, погнали. Я знаю одно наверное, испытание. Да, хорошее. куда, куда, куда, Я вижу, вижу. Поехали. Погнали. Так, подожди, подожди, о, все. Да, сюда забирайся. Свет. Слушай, ну на этой тачке просто угнать от копов нефиг делать. Слушай, это так прикольно гоняет. Посмотри. Так, куда ты там улетел? Слушай, этим можно заниматься вечно. Жалко, не показывают друг друга на картах. Да, вот где? это жалко. Где? Ну, короче, я около... Ну, как тебе сказать? Входа в арен. Да, около входа в арену. О-о-о-о-о, тут коп серьезно решил в меня попасть. Ты? Ай, ай, не прыгает. Ой. Так, а ты где вообще? Я возле копа. А, вон, все, вижу, вижу тебя прыгающего. Капец. Подожди, что моя машинка пыталась сделать со столбом? Смотри, опа, опа, опа. Вот так надо, опа. Что это происходит? Пацаны, я прыгаю. Слушай, он в тебя стреляет. Фиг себе его. Я его колесами. Слушай, вот понимаешь, самое забавное, что в меня стреляют с вертолета. И тебе пофигу, да? И не могут тебя ранить. Слушай, ну как я ушатал копа по башке, я вообще не представляю. О, смотри, тут коп этот. Смотри, тут коп. Смотри. Да, да, да, он до сих пор. Из кабриолета. Он вернулся. <с ninety -one> <с fifty> смотри, что он творит? <с Paulo> Боже. Это коп, который не берет взятки. <сum> <сum> О, Ю -ю -ю, подожди, подожди, он таранить меня вздумал. Капец. Слушай, а может, может ему его. на кабриолет залезть, а? Блин, да, может... я вот. Подожди, вот я тоже пытаюсь. Перепрыгиваю. О, О. я залез. Э, Пацан блин. газуй! Смотри, смотри, стреляет. Стреляет, стреляет. Поп! Ой, меня протаранить пытались. Так, я стою и жду, когда мы поедем. Так, подожди, подожди. подожди. Стой, стой, стой, стой. О, он на меня приключился, так попасть в меня не может. Так, ребята, привет. Ой, я ему коренку. оба а у него, у него эпилепсия ради радиоуправляемой машинкой Эпилепсик какой-то Привет, пацаны Пацаны, у вас пушки валяются Поднимайте Нельзя разбрасываться пушками Опа, я еще одному копу по Тут мирные жители и подбирай Ты че там Пацану Я бровь ему поцарапал какой идиот, вы сами друг друга Посмотри, давите. тут копы копов давят. Они что происходит. Друг на друга кричат, елки зеленые. Ой, боже, что происходит? Пацаны летают. Я потом паду. Слушай, тут испытание началось. Пролетите под наибольшим количеством мостов. Можешь пролететь? На наших не тачках. Пролететь под наибольшем количеством копов Так, ты где там? Я рядом. Может, рядом? Можешь подорвать? Да, вот я думаю уже оба подрывать, только вот как их подрывать? кюшечка Господи, я смотрю. Я смотрю сейчас с вертолета. Я смотрю сейчас с вертолета на это все. Это капец. Понимаешь, маленькие радиоуправляемые машинки носятся просто. Да. Че, давай находим своего копа и кишку нажимаем. Да, тут вон целый сколько Давай, еще. поехали. Вот, все. Давай, три. <смех> <смех> Подожди. <смех> я а только я... начал считать. А, а ты <смех> уже с <смех> Да, да, да. А как иначе? Блин, вот знаешь, что самое обидное? Копы-то остались. Лестер. Давай, пацаны. Лестер, считать. Оп. Тихо, тихо, тихо, Лестер. все, отлично. Сразу, сразу набирай лестеру Иначе тебя просто убьют. Лестер, где ты? о я его нашел это просто капец какой-то хочу оторваться такого угора давно не было <Fox -хар> <application> <COVID -19> <с Guilty> cool. тачки полностью разбитые ездят no они сами друг друга разбили Эй, да Эй, давай спускайся Слушай, ну в принципе машинки на радиоуправлении вообще класс крутая штука. я не ожидал такого веселья прикольное главное попасть Rockstar. не могут Да. Да вообще классно. Ну я ж тебе говорю, что машинка крутая, стоит миллион шестьсот. Жалко Плюс еще... у них. Конечно. Эх, мало бомбочек. Ну ладно. Да, очень мало бомбочек. Ну это, знаешь, это имба будет просто. Просто. Mm -hmm. Ой, слушай. Ну после такого угара надо бы отдохнуть. Слушай, кто-то стреляет. Ладно, ну их нахрен. Погнали, короче, обратно. В нашу арену. Домой на новые испытания oh ну или на новой тачке что там будет, посмотрим